Окрасочный аппарат модель Aspro 3800L с поршневым насосом производительностью 3,8 литра в минуту. Щеточным двигателем постоянного тока 2 кВт и электронной системой контроля давления. It's a prison break, escape from the dark Can't get it out of your head This is my way